Ковров, проспект Ленина, 43. Телефон 6, 68, 72. КПК ВИ. Состоит СРО, Народные кассы, Союз, Сберзаем. Свидетельство СРО, 2012, дробь 4. ИНН, 5257, 07, 44, 20. УГРН, 10552, 52, 300, ровно, 46, 178. Заемщик должен являться пайщиком КПК ВИ.